Всем привет! Сегодня мы будем создавать бизнес-менеджер. Я вам сегодня технически по шагам покажу о том, как создать новый бизнес-менеджер, где это находится, как туда перейти из вашего Facebook профиля: какие ячейки нужно заполнить в бизнес-менеджере обязательно. На что обратите внимание для того, чтобы ваш бизнес-менеджер был изначально создан правильно и чтобы, возможно, избежать каких-то блокировок. Сегодня мы пройдемся по шагам и я надеюсь что вам будет очень полезно сегодня опять у нас техническое видео я надеюсь что такие технические видео вам больше нравятся, они нежели какие-то разговорные видео Но на самом деле если у вас есть какие-то комментарии напишите мне под этим видео и пока мы не начали обязательно подпишитесь на этот youtube канал потому что здесь мы говорим про таргетированную рекламу про маркетинг про продвижение вашего бизнеса или бренда онлайн если вам эти темы близки если вы начинающий таргетолог или вы бизнес который интересуется данными темами, подпишитесь на этот канал, вам будет полезно. Итак, для того, чтобы создать бизнес-менеджер, вы должны перейти в окошко там, где хранятся бизнес-менеджеры. Раньше доступ был немножко иначе. Сейчас я не смогла найти, каким образом нам туда добраться, так чтобы я могла вам показать. Поэтому я вам в описании к данному видео вышлю ссылочку, перейдя по которой вы попадете на страницу, там где можно создавать бизнес-менеджер. А я сейчас перейду на страницу. У вас она может быть пустая. У меня здесь на данный момент 6 бизнес-менеджеров созданных и вот активная кнопочка «Создать компанию». Если вдруг у вас по какой-то причине эта кнопка не работает, значит, на данный момент вы не можете создавать дополнительные бизнес-менеджеры. Итак, я нажимаю кнопочку «Создать компанию». Здесь вы пишете название своей компании. То есть, если у вас бизнес именной, вы пишете здесь имя, свою фамилию. Если у вас бизнес, как-то он называется, вы здесь его тоже указываете. Я же здесь на данный момент буду писать свое имя, Фамилию. И указываем ваш рабочий электронный адрес. Нажимаем кнопочку отправить, потому что на ваш этот электронный адрес пришлет уведомление, по которому вам нужно будет перейти, чтобы подтвердить данный электронный адрес. Поэтому здесь мы указываем на самом деле существующий email, а не какой-то выдуманный. И вот здесь идет указана информация о том, что мне нужно подтвердить адрес моей электронной почты. Я нажимаю здесь готово. И э, мы попадаем в интерфейс бизнес-менеджера. Смотрите, здесь вверху экрана у нас есть вот это вот умедомление, чтобы продолжить, подтвердить адрес электронной почты. Я, конечно же, данный момент это делать не буду, потому что просто я создала сейчас этот бизнес-менеджер, пусть он у меня лежит, но тем не менее я вам покажу, как здесь э, все можно настроить. Для начала мы переходим в э, «Настройки компании». Мы перешли в настройки компании. Если uh, мы подкрутим ниже, здесь у нас есть uh, блок информация о компании. Сюда мы переходим. И uh, здесь мы должны заполнить очень качественно всю информацию. Смотрите, в графе «Редактировать» здесь вот в самом верху можно открыть, и здесь об этом многие не знают, этого не делают почему-то. Вот сюда вы должны добавить название вашей бизнес-страницы, главной бизнес-страницы, с которой будет связан ваш бизнес-менеджер, бизнес-страница на Фейсбуке. Да? Вот сюда добавляйте, он подгрузится. да и Нажимаем здесь «Сохранить», и он сюда подгрузится. Далее, здесь мы Добавляем всю абсолютно полностью информацию о вашей компании: а, название, адрес, телефон, сайт а, и все-все-все-все-все. А, здесь вот через данную вкладку мы можем подтвердить вашу а, компанию. Что значит подтвердить? Это когда вы а, с Фейсбуку передаете информацию, регистрационные какие-то документы вашей компании для того, чтобы ваш бизнес-менеджер был подтвержден. Я всегда вам рекомендую это делать, а, потому что если бизнес-менеджер подтвержден, а, то это значит, что а, если в случае не дай бог вас заблокируют, то а, разблокировать такой бизнес-менеджер, который подтвержден документами, будет намного проще. На данный момент можно уже подтверждает бизнес-менеджер и самозанятым лицам, то есть не только компаниям официальным. да, То есть это могут быть и люди, которые работают на себя. Единственное, что я вам скажу, что обратите внимание, для того, чтобы подтвердить документами ваш бизнес-менеджер, язык вашего документа должен соответствовать тем языкам, которые принимает Facebook. Facebook принимает не все языки мира. Я живу в Латвии, у нас латы... латышский язык государственный, да, у нас документы, мы, если мы занятости, на английский языке. мне пришлось перевести на английский язык этот документ, чтобы приложить его для подтверждения. Да, поэтому это имейте в виду, прежде чем подтверждать вашу компанию, если вы живете в какой-то стране язык, который может, как вам кажется, не входить в список вот этих языков, которые в Фейсбуке допустимы, посмотрите заранее, на каком языке. Вот здесь вы можете нажать Здесь подробнее. И вот а, здесь на данный момент вот, эта кнопочка не активна у меня «Начать подтверждение». Да? А, я не могу сейчас подтвер... начать подтверждение, но если вы а, уже какое-то время попользуетесь данным бизнес-менеджером, у вас эта кнопка будет активна, и вот туда вы сможете нажать и посмотреть, какие языки а, можно использовать. А, если уж мы зашли сюда в центр а, безопасности, то сразу вам смогу сказать, что вам обязательно нужно а, включить а, двухфакторную аутентификацию. И обязательно добавить дополнительного администратора в ваш бизнес-менеджер, для того, чтобы не потерять к нему доступ в случае чего. На данный момент я это делать не буду. Возвращаюсь назад. Смотрите, сейчас что я вам скажу, вот здесь вот в данном а, блоке указан лимит создаваемых рекламных аккаунтов, то есть при создании нового бизнес-менеджера у вас всегда будет стоять один. А, чем вы дольше будете пользоваться своим бизнес-менеджером, а, чем больше вы будете тратить деньги, а, тем больше а, будет к вам доверия, и эти количество рекламных аккаунтов, которые вы сможете а, добавить в ваш бизнес-менеджер, будет увеличиваться. Если вдруг а, вы захотите а, удалить вашу компанию, вы можете вот здесь нажать безотратно удалить вашу компанию да. если вдруг вас добавляли когда-то в какую-то в какой-то бизнес менеджер для того чтобы покинуть этот бизнес менеджер выйти из него вот тоже в данном блоке информация о компании вы можете покинуть компанию маркетинг что вам нужно обязательно проверить способы оплат здесь можно добавить номер карты с, указав имя и фамилию на карте. В бизнес-менеджер допустимо а, добавлять карты бизнесов. Но это логично для того, чтобы списывались деньги а, с а, карты. С карты бизнеса. Да? Если у вас бизнес-менеджер э, именной, то есть на личность создан, то карта должна быть обязательно им, с именем, фамилия того человека, на который создан бизнес-менеджер. То есть мы не берем знакомых каких-то э, левые карты и не добавляем их в бизнес-менеджеры. Это на всякий случай нужно э, иметь в виду. Вот здесь вообще с левой стороны, вот этому бизнес менеджеру вы здесь можете э, видеть всю панель управления вашим бизнес-менеджером. И здесь важные моменты, которые вам нужно иметь в виду – люди. Люди – это вот эти дополнительные администраторы или какие-то еще люди, рекламодатели, то есть кому вы даете доступ ваш бизнес-менеджер. То есть, в принципе, как вы можете добавить. Я сейчас тоже не буду делать, я вам покажу То есть для того, чтобы добавить какого-то человека в бизнес-менеджер, вам нужно отправить имейл этому человеку. То есть вот в это вот окошко вы вписываете существующий email и нажимаете кнопочку «Добавить». А на email того человека приходит уведомление о том, что ему дали доступ, к компании такой-то, такой-то, он должен подтвердить этот доступ вначале, и тогда он перейдет уже в этот бизнес-менеджер. При назначении прав вы всегда можете выбрать, какие права вы даете определенному а, человеку. Если вдруг вы добавляете кого-то через партнеров, через партнерку, возможно, это может быть не актуально, но я так замечу, что а, в основном таргетологи работают с, с менеджерами, чужих компаний через партнерку, потому что это более надежно для того, чтобы вдруг, если приходят какие-то блокировки, чтобы не подставлять себя, не подставлять бизнесы, более надежно работать таргетологом чем то бизнесе через а, партнеров. А, как добавить партнера? А, точно так же вы можете а, добавить а, человека через кнопочку «Добавить», а, отправив ему email. Далее, а, здесь у нас есть страницы. А, в данный момент у компании а, маркетинг еще нет никаких созданных страниц. То есть, если вдруг вы уже создали какую-либо а, бизнес-страницу, вы ее можете здесь или добавить, а, или создать прямо здесь можно, да, или допросить доступ к какой-то странице, в целом выбираете какой-то вариант, который вам доступен. Скорее всего, создание бизнес-менеджера нужно тогда, когда уже у вас бизнес-страница, наверное, есть уже. Поэтому здесь мы просто добавляете существующую бизнес-страницу. И рекламные аккаунты. Здесь вы можете добавить рекламный аккаунт, запросить доступ к какому-то рекламному аккаунту, если вы работаете с кем-то сотрудничаете, да, или создать рекламный создать новый рекламный аккаунт. В целом, если вы создаете бизнес менеджер с нуля, то вы всегда будете создавать внутри рекламного аккаунта внутри бизнес менеджера вы будете создавать новый рекламный аккаунт, поэтому здесь вы будете выбирать всегда «Создание рекламного аккаунта». Вот здесь вот я нажимаю кнопочку, и Здесь вы пишете, прописываете название рекламного аккаунта так, чтобы вы понимали, к какому бизнес-менеджеру принадлежит какой рекламный аккаунт. Здесь вы обязательно указываете ваш существующий часовой поезд. Часовой поезд и валюту менять после уже нельзя, поэтому обращайте внимание на то, что вы указываете правильные данные. Валюту указывать. Я вам всегда рекомендую использовать ту валюту, которой пользуется ваша страна и, на которую, и той валютой, которая является главной в вашей расчетной карты для того, чтобы не было вот этих ненужных конвертаций. да? Поэтому здесь выбираете евро, а, и я поставлю просто букву «М». И нажимаем «Далее». И мы, он вас спрашивает, это рекламный аккаунт будет использоваться для... Здесь выставится да, для моей компании маркетинг. И создаем. Я вас поздравляю, у вас теперь в вашем бизнес-менеджере создан рекламный аккаунт. Это обязательно. И здесь же такой интересный момент бизнес-менеджера, вы должны себе же дать доступ. То есть вы в этом рекламном аккаунте выставляете себя и вы даете полное управление рекламным аккаунтом. Ставите вот этот тумблер и а, назначается. Имейте в виду, что всегда а, вы должны на любой а, объект внутри бизнес-менеджера, а, аудитории, пиксели, рекламные аккаунты, страницы, вы на все должны сами себе давать доступ, потому что это просто объекты внутри бизнес-менеджера, и у вас может не быть доступа для того, чтобы использовать определенные объекты. Да, это такая небольшая звучит какая-то глупость, потому что вроде как я сама создаю себе бизнес-менеджер, но прав на то, чтобы использовать какие-то определенные инструменты внутри бизнес-менеджера у меня нет. И я должна сама себе эти права дать. Это вы всегда помните. И здесь вам Facebook напоминает, что вы должны добавить платежную информацию. Мы вначале добавляли платежную информацию внутри бизнес-менеджера, такое может быть, то есть ваш бизнес-менеджер принадлежит вашей компании, то по большому счету может такое быть, что каждый рекламный аккаунт, который будет внутри вашего бизнес-менеджера, он будет разная бухгалтерия и разные карты могут такое быть. Предположим, у вас фирма и у вас разные департаменты. Там одна, один департамент занимается плитками, другой обоями, третий экранами, да, То есть у каждого из этих департаментов разные, реклам... разные бюджеты маркетинга и разные карты. То есть такое может быть. То есть обязательно в каждом рекламном аккаунте должна быть прописана оплата. Это обязательно. В бизнес-менеджере в целом может не быть отдельной карты, но внутри каждого обязательно. Поэтому здесь мы нажимаем «Добавить платежную информацию». И вот здесь откроется окно и здесь вы можете добавлять или а, дебетную, или кредитную карту, или PayPal. А, прописываете, а, здесь нажимаете «Далее», прописываете номер этой карты. С вас а, Facebook сразу же автоматом снимает евро, чтобы проверить этой карты, и назад его возвращает, доллар, а, и потом назад его сразу же возвращает, просто чтобы проверить, активно эта карта или нет. А, и, а, и все. Свиду, что настроить оплату вы можете а, вот таким вот образом. Далее, здесь э, еще что у нас есть э, – аккаунты Инстаграм. Э, вот здесь вы сможете добавить э, в свой бизнес-менеджер существующий э, ваш бизнес-профиль Инстаграм, профиль который у вас связан с вашей бизнес-страницей. Да? Вы все знаете, что есть связка, бизнес-страница Facebook и бизнес-аккаунта в Инстаграме. Вот так они вот связаны. Здесь вы в бизнес-менеджере его тоже сможете добавить. Видите, здесь у нас еще есть… Э, в блоки источники данных здесь можно создать пикселя то есть если мы перейдем на пиксель здесь тоже будет сейчас показано что ничего у нас нету нам нужно добавить в целом создается пиксель на ваш сайт вот здесь в этом через этот инструмент вы тоже делаете добавить не буду показывать как создается facebook пиксель может быть когда-нибудь вам его покажу да, может быть, когда-то вам это покажу, какой то такое сниму видео, но в целом это создается здесь. Наверное, вся информация, которую я вам хотела дать по созданию бизнес-менеджера. Если вам было что-то вдруг непонятно, напишите мне, что вам было непонятно, и я с радостью вам отвечу в комментариях. Вот такое очень информативное видео у нас сегодня с вами получилось. Я надеюсь, что вам было очень полезно. Теперь вы знаете, как настроить бизнес-менеджер, на что обратить внимание для того, чтобы не злить даже, так скажем, Facebook. Как правильно подтвердить ваш бизнес-менеджер. Вообще вы молодцы. То есть, если вы все это сделали, вы большие молодцы. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте лайк, если вам понравилось. Если вы все еще не подписались на мой YouTube канал то подпишите и поставьте обязательно колокольчик для того чтобы не пропускать мои новые видео видео на этом канале вы э, выходят раз в неделю я желаю вам хорошего настроения э, и до скорых встреч на моем YouTube канале всего доброго